Я сейчас обменю куплю, куплю вас бардан, да. Не Неплохо, иди, давай. Да, давай, да, давай. Давай, давай, на 5 минут. Не, не, ты пососёшь, черт. давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, а, давай, давай, давай. Ты играешь, ты давай, на базе, на базе. Сюда, в уголочек ко мне. Давай, давай, давай. сюда, сюда. Куда давай, подходи? Давай, да? давай. Потаси за админку, давай, как ты умеешь. О, давай, Ой, давай, давай. нормально, дарягивай. Ну давай. все, завтра админку дам, жди. Мало, ну ты в ютубе, ебать. А? Правда? Правда. Пасута! Пасута! что это на канале ютуб у тебя, а ты меня отписывай твой канал! Слышь, это малый... Кто такой? Ты охуел? Да ты отминь туда! Ты ебать завтра нам заебался, не, не даю. Ещё да. раз надо подождать, чтобы отминуть. Давай а, щас, давай щас, Малой! Хорошо. Короче, ты должен э, сказать, э, как будешь тасать, ебать, э, следующее. Э, лясик э, самый лучший канал, ебать, ты помнил? Да. Какой канал? Лясик, Лясик, Лясик, Лясик, я? Лясик, Лясик, да, давай, иди сюда, Лясик. И, тихо, мэм, прям, Лясик, лучший канал, ги... Всё, красава басик но блять ты, ты не снял, конечно проебал контент вали анима а какой анимат посовету на, на наруду на народу смотри на народу смотри какой народу смотри на народу смотри на народу смотри на народу смотри на народу смотри на братан? Нормально. Я тебя на я, что, советник, я Фикачу, смотри, они такое это было Так Пикачу это не аниме, что, долбовёб, это мультик. ты что, нормально, Я тебя Ты Пикачу это не аниме, это мультик, давай аниме советуй, сука. Или админку не дай. Что <соц Staat> это <соц Sahaja> Я смысл, ты говоришь, пацаны, аниме, ебать, и ты не знаешь, что это, блядь, смысл, ты еще лох, Нахуй ты бадачь <соц> что? Да ебать, я наруто видела, ебать, наруто все знают, даже те кто не смотрели, они наруто. Давай, Кого? Это всё это это да, я... Бля, ты заебал, видите наруто. Ты я ты наруто, ты наруто. Ты наруто, ты наруто, ты наруто. я тебе говорю. Это ты наруто, Слышишь, малой, какие песни знаешь? Какую музыку слышишь, малый? Алло. Что? Какую музыку слушаешь? Я Фейса. Фейса? А какие песни Ну, У просто возраст, и, блядь, Фэйса слушать. А Оксимирона не слушаешь? Кого? Да, да. Оксимирона, блядь. О, да, блядь. Да. Оксимирона! Слушал! А сплей песни нам а фейса какой-то. А какой? Но я не ебу, какой знаешь, что из плей. Ну он так очень было, у него там еще, по-моему, это было. Там там батл, да, по-моему, на нашли? рэп батл. Ты заебал песню фейса спой, нам похуй на батлы. Чё, ебанутый? Песня, сука, спой. Ты-то, блядь, умер нахуй или что, сука? Алло. Ебантяй, ты тысячи. Давай, ты это? Тебе мамка уже пиздит, алло. А пиздит а а или чё? а я шо? А ты на... Сцени, что ли, что так, ну, у меня только ка канал будет. Себе? А это, что на сцене, чтобы Ты заебал по песню или я тебя забаню нахуй, Эээ, -э -э, а такая песня! Я любую фейса, давай там знаешь. Я не знаю, не слушаю фейса. Ты слушаешь? Фейс? Да, фейса, блядь, да заеби Бля, ну это не песня, блядь, это просто ты сказал три слова. слово. А, Давай песню, сука, по, открывай телец, блядь, и начинай телец, блядь, или я забавил. Да, я... да, да Это еще банда. Ты, блядь, сейчас хуя ты все батин. Да, я могу это сделать, это дело. Да ёкар. Это говорун, это па па да, Короче, ходить, тебе нет? минута времени найти текст, чтобы песню нам спел, или пизда тебе? А, подожди, давай будем любить, любими, давай будем. Там тебе какую песню ты? Да мне поху какую, пей любую. Пей, любой пой, ты, пей. Давай. Вообще похуй, какую. Да. А ты можешь только разворачивать петь, а не хуйнюку ита, блядь? Я могу сейчас тебе песню поставить. Ты должен захватить без здание террористы здала Террористы захватили здание блядь, Для лама с пацанами это новое здание Фили они поиску за рнатами не... пробрались к вам жопы волосатые Жопы волосатые Жопы волосатые Жопы волосатые Жопы волосатые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 Всё, красава, ебать. но ну, не снял, конечно, проебал контент. Он тебя сколько подписчик. Ну, уже будет нахуя. Это, это контент, это контент. Нет. Что? Дай мне Нахуя? Нахуя? Нахуя нас банит, алё. А да, Короче, слушай меня и запоминает. Что Есть это? чувак, слушай, сука, у него них 35 хп наказатель, запомнил? Да. Вот, когда он зайдет на этот сервер, скажешь Миха сказал, что ты дал тебе. что я дал тебе админку, понял? Ну, чтобы он тебе дал админку, выписал. Запомнил? Миха, скажешь, Миха, именно Миха вот этот, он жестко. <связывая> <связывая> О, скажешь Миха сказал, что ты мне админку дал Понял, вот так вот <связывая> Все, он зайдет, так ему вот скажешь, он тебе даст админку <связывая> Чувствую, что это закончится баном 7, ну, я А Ты че? Смотри, зашел чувак, который я тебе говорил. Прости у него. Видишь? Он А ты че, спектрах нахуй не видишь? Ты а, ну так, нажми, сука ты заебал. А ты Виша, сказал то что он Я не покажу, но Он сказал Он сказал Ты видишь он сказал Пошел в ленку да Я тебе могу сказать Говори ему так же самое Ты заебал Сделал, за... Ты должен был как сказать? Наказатель, мне короче Миха сказал, что ты мне админку дал, ты что забыл? Давай, говори, давай. Гида. Мне Миха админку дал. Да не дал он тебе админку, ты. Миха дал админку. Да, ну ты был, конечно, я ебал, в ацюге. Я ебал, я тебе Я ебал, их в один приклад выбрали. Тебя взяли, тебя взяли, короче. Тебя взяли, короче, и школы. Выдали, и помойте за Не можешь сказать ничего конструктивного. Завали, ебаник, ладно? Я тебе говорю! А, это... Админ пришёл! Невер! Невер! Невер! А дашь мне. Дашь, дашь Миха ми ми Что надо делать? Уха А у кого? У кого? Ребята, победил. Ребята, а.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 И... Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! И короче, что ты получил админку, ну то есть ты получил, даже на меня отсосать. понял? У заместителя главного админа. Я здесь. Да, это я, заместитель главного админа, даже на меня отсосать, Сейчас. В конце, байк. Да, мы спираем, Эбай. На этой карте. Админк, вот, какой ты? На пьедестальчик, давай, я вот тут стою. И ты мной домой остановись. Опана! Амин, да, да, да, да. а у ну, тебя какой канал в Ютубе? Вс, теперь говори, наказатель, говори за мной, наказатель!